Главное помните, удалять что-либо из себя, вырывать из себя куски своего собственного прошлого, это вера в глупость. Потому что единственное, что у человека есть ценное, это его переживание, его опыт. Вопрос, как он это использует. По идее, любая неприятная история должна тренировать наше подсознание, чтобы оно научилось его переваривать. Не замыкаться в себе, не сжиматься в ракушку, а наоборот переварить отболеть, если вдруг энергия неправильная, выработать иммунитет в дальнейшем на эту энергию и идти дальше. Почему оно этого не делает? Потому что ему не дают. В тот момент, когда родители должны были дать возможность вам пережить любой опыт, они вас от этого опыта ограничивали. Из страха за вас, ну и конечно, из страха за себя. Потому что неизвестно, как отреагируют соседи, когда узнают, что родители позволяют детям много чего такого, чего они своим детям не позволяют. Если человек вырос в большого дяденьку или тетеньку, это вовсе не означает, что он поумел, это не означает, что он поумудрел. И иногда родители наши вели себя почти как дети, даром, что большие. К сожалению, в нашей практике нет такого понятия, как психологическая взрослость в нашей, в нашей культуре, в которой мы живем. Вот Когда-то были миры, цивилизации, культуры, в которых психологическая взрослость, психологическая развитость являлась не непосред... обязательным условием для того, чтобы общество разрешило мужчине и женщине не иметь детей. Но к сожалению, это сейчас не наш метод, может быть оно и правильно, потому что ребенок рождаясь сюда, сразу же попадает в программу естественного отбора, где самыми главными его раздражителями являются его родители, как не парадоксально. И как он сумеет с этим справиться, От этого и зависит его дальнейшая успешность. В этой так что вспоминая свое детство, вычищая астрал, остерегитесь пока до определенного момента перекидывать вину на своих мам и пап. Поверьте, они психологически были не взрослее вас самих, потому что они попали в условия, с которыми не смогли справиться. Но то, что вы попали именно к этим мужчине и женщине, родились в их семье, предположительно является тем самым первичным этапом прохождения естественного отбора, который надо было пройти. Предполагалось, что именно в этой среде ваш разум, возможно, должен стать сильнее. Вы с этим тогда не справились, но это не имеет значения, вы справляетесь с этим сейчас. И ваш эффект будет значительно выше, если не будет ни обид, на родителей, потому что это неконструктивно, на кого там обижаться -то? они точно такие же дети, только вы на четырех лапах передвигались, а они на двух. Так, в принципе, то же самое. Не будет обид на родителей и попыток скинуть всю ответственность на них самих. Поверьте, если надо пройти испытания вам для вашего разума, то вы их все равно пройдете в детстве или в взрослом состоянии. Если вы сейчас научите свое свое подсознание быть всеядным, ваши возможности в этом мире возрастут в несколько раз. Но как только вы начнете перекладывать ответственность на кого-то, вы сделаете шаг обратный, то есть вы опять скукожитесь Вот ловите себя за язык в тот момент, когда вы пытаетесь оправдаться за счет кого-то, прежде всего за счет своих родителей, прежде всего за счет общества, в котором вы развиваетесь. Общество такое, какое оно должно быть, считайте, что это была ваша питательная среда, той, в которой вы должны были чему-то научиться. То, что вы до сих пор этому не научились, это не ваша вина, это ваша беда, но никогда не поздно начать. Помните, пока человек жив, он способен на очень много. И пока вы живы, у вас еще уйма шансов, тьма возможностей. Одна тем не Ну что, друзья мои, хорошо вы себя чувствуете? Спасибо, тогда до завтра.